Ты говоришь, твое, там самолет, угу. ты все знаешь. Я, ага, бля Я сам-то говорю, ты ибень, Много чего не знаю. Угу. Ну да, конечно. У тебя Теория. Я вот Короче, у нас стоит задача сейчас поймать эту невидимку американскую. Я 22 раптор. Я говорю, я этого блюдка поймаю. Леш, давай по телефону Ты это не будешь говорить, хорошо? Ну, конечно, нет. Молчим. Ну, видишь, что все понимаешь. Угу. Потом все расскажешь. Ладно. Да, угу. да устал я. Не хочу больше на войска работать. Ну, все хорошо. Потерпи последние два месяца. Я тебя прошу, потерпи. И все будет нормально. И с тобой там все будет хорошо. Так главное, не рискуй и Нет. не строй себе никакого героя. Не, не я героя строить не буду, но я буду работать на войска дальше, пока не уволюсь. М там тут там в Кубинке спокойно будем жить, дом там, там надо будет там для Ярославки, узел ну, там, все построю. Я не дурак совсем, я все построю. Просто, ну, иногда надо, надо дать волю эмоциям, да, все. У мне, меня накипело нахуй все уже, блядь, меня уже бесит все, это говно, блядь. Не могу, я нахуй уже. Ну, все, успокойся. Уебище военные, блядь, тупорылые, блядь, сегодня, завтра летим, блядь, сука, нет никакой конкретики, блядь. Я говорю, сука, блядь, я говорю, я больше. Давайте на аэрофлоте, да, да вот что за билет, нахуй, там, 40 тысяч, пусть он меня там в Сирию привезет, нахуй. Uh -huh. Дебилы, блядь, ебаные, блядь. Говорю, вот завтра собирает нас, блядь, начальник центра. Uh -huh. О чем этот дебил, нахуй, генерал, нахуй, хочет с нами поговорить. Что он мне скажет? Волк, я там тебе завещаю, да иди нахуй вообще, тупорылый олень, что не там завещаешь, бля? Твою страну, бля, которую просрали нахуй же, бля, в 91 году, бля. Да, да. Гладуки, сука, мне не бесит все нахуй. Фу, бля, уроды, бля. Молодец, все, выговорился правильно, все правильно говоришь, умница. Просрали. Я говорю, вот мы с воспитателями общаемся, они говорят, Леха, вот те, те, говорят, энергия, говорю, да, конечно, да, блядь. Угу. Я поэтому ни к чему не стремлюсь, потому что, блядь, чем дальше я от самолета, тем дебильнее становлюсь, блядь. Я говорю, я пока летаю, я живу. Все, только шасси оторвались у меня от бетонки нахуй, все. Угу. Я, у меня жизнь продолжается. Я живу просто, и с семьей. А вот, ну, ну конечно, семьи пока нет. Она такая гипотетическая, но и прославка, и ты. Все. С этим я живу. Я не могу по-трезвому это высказаться, потому что я сдержанный. Ну, ну выродки, блядь, они испортили все нахуй весь ход событий. Mm. Выблядки, сука, вонючие, блядь, военные, блядь. Такие, а что ты там взялся, как бы, доход да там принес вам, блядь, Нати, вот, пососите его, блядь. Сосите, блядь. уроды, блядь. Ну что ты, начинаешь сразу, блядь, говорю, чё, блядь? Я же хотел поработать на вас, и что, для другой страны-то все привез, или что? Конечно. Дебилы, блядь, тупые, блядь. Я говорю, а почему так, как бы, сухого вышло на меня? Угу. Ну, почему-то на меня, потому что я безбашенный авантюрист. Как хочу, так и летаю, хочу, так и воюю, блядь. Угу. Ой, да. Уроды, сука. <свят> ну, и что там завтра у вас? Когда вы летите? Завтра будем, вот... Беседа с ним тупорым, uh -huh. блядь, генералом с утра, блядь, потом uh -huh. самолет. Uh -huh. блядь, Я не знаю, блядь. Я говорю, я, я бы ушел. Вот что не появился. Стареть, что ли, начал, блядь. Это было хуй забить на все, блядь, и, и лететь, где, Я появился на эту хуйню, а вдруг мы завтра полетим, блядь. Ну, uh -huh. блядь, ладно. Мало проявил. Ну ничего. Ничего. Нормально. Ну, блядь, уроды, сука. Uh -huh. Меня им запомни эту хуйню, блядь. им один хуйни договорим, такие, а как там тридцатка против тридцатки воевать? Я говорю, ну, по я такой думаю, да, там, пизды, нарев всякой хуйни, блядь, в голову. Да, да, да, да, да, да, да. Я вас выебу нахуй, на тридцатки, блядь. В бою, блядь. Уроды, бля. Да. Конечно, Чего? в русских их можно летать просто так это, знаешь, что красивый вонючий пилотаж, будет на этом все закончится. Русский... Раз, где? Русские люди это просто вот эти вот всякие там по странам ездить, везде там летают, да? Ну, показывают, как будто это. Да, там. да. А, да. Все, да, вот это вот всякая чепуха. Угу. Все. Угу. Я свое навоевал, все, не заебался. Ну, конечно, конечно. Потом, потом скубинки приняли в Жуковский. Такое все такое же гостя. Ну это Подмосковья тоже. Mm. Понятно. Доброй ночи. Доброй ночи. Там я буду летать. Mm. Чисто mm. Ну, там, возможно. Алжир, малазия Китай, Индия. Там все. Вот это, это только так. Mm. Ты что там делаешь? Да, все, гостиницу, что. А, все, зашел. Понятно. Ну давай. Спокойной ночи. Сладкий снов. Все, не переживай. Давайте лучше. Это будет извиняться. Не удивляйся. Мне ты больше нравишься пьяненьким. Ты миленький. Да Да. Ну давай, я тебя люблю. Все, спокойной ночи. Я больше тебя люблю. Ну все, давай, пока. Знаю об этом. Хорошо. Пока. Yeah. <laughs>